Сейчас ребята уже а, фактически уходят на финальную стадию. Они а, заканчивают заполнение паспортов проекта. То есть фактически проекты уже готовы у них. Они сейчас просто их упаковывают для того, чтобы их можно было презентовать. Кроме этого, ребята сегодня активно готовятся к ярмарке социальных проектов. То есть они продумывают а, каждую свою станцию, свою площадку, где они будут работать в течение получаса с ребятами из Лазурного, из, ну, из других отрядов. И фактически вот, ну, сейчас мы уже практически близки к финалу то есть ребята все молодцы, у нас получается 10 ну, достаточно интересных таких проектов, необычных, очень разных и по масштабу, и по тематике, но такие все они очень интересные. Протек в данном случае позволяет этим ребятам увидеть чуть дальше, да, посмотреть как бы на ситуацию широко, и это ну, создает у них ощущение, что действительно их, они понимают, куда их проект вписываться, да, и это, соответственно, дает им такую дополнительный, становится дополнительным мотиватором, потому что им действительно хочется это реализовать. Поэтому ну, я считаю, что ребята молодцы, и, ну, то есть они вот за те, то время, которое мы работаем, получается, там, не знаю, наверное, порядка 10 дней 8, 8 дней сегодня, да, они сделали очень большой шаг вперед.